эфир, который каждый четверг ждет а, человек который сейчас перед экранами телевидения <свят> наших гаджетов и мы рады вас пред... вам представить также нашу светлана лаврову а, чтобы она могла вам дать путеводную скажем такую ниточку такой луч путеводный для того чтобы мы могли все ближе и ближе приближаться к состоянию всемогущества и и как там бессмертие? Вот так вот, друзья. Здравствуйте, Светочка, привет. Всем здравствуйте. Я забыла, как это по-русски вот говорится эти слова. Здравствуй, Светлана. Я знаю, что с нетерпением ждут ребята, которые мне пишут, и даже уже мы в переписке находимся, потому что на самом деле все больше и больше людей становится уже на эти рельсы автономии становятся на путь, когда они начинают понимать, что не в потреблении вся радость и счастье, а в том, чтобы раскрывать свои внутренние ресурсы. Что да, я бы хотела сказать, что у нас как раз ребята, когда меня спрашивают и говорят, сколько человек перешло в автономию, ребят, я, наверное, тут тогда приоткрою такой занавес, так сказать, Вообще, как я уже говорила, что в автономию перейти не так сложно, сложно в ней закрепиться. И вот я могу сказать, что люди, которые на сегодняшний день после марафонов, либо после индивидуальных консультаций, либо еще как-то, которые уже почувствовали, что такое автономия, которые перешли, и некоторые там и остались, некоторые сейчас будут делать второй заход, потому что я напомню, что я тоже не сразу же зашла на, на этот срок то на сегодняшний день таких людей уже шесть человек, вот, которые уже прикоснулись к этому, которые знают, которые знают, что они могут жить без еды, без жидкости и с минимальным количеством сна. Поэтому это, это действительно есть, это действительно не что-то такое заоблачное, которое дается каким-то избранным людям. Нет, это именно то, к чему вы можете прийти, если у вас для этого есть какие-то наверное, не предпосылки, а как бы сказать, предпосылки, наверное, это грубо. Если у вас для этого есть мотивация, то вы, конечно же, безусловно, туда дойдете. Вот. И если у вас будет мотивация там остаться в автономном режиме, в автономной жизни, в абсолютно другой жизни, не как не та жизнь, которая сейчас, то вы там останетесь. Это несложно сказать, наверное, это ерунда, потому что я на сегодняшний день вижу людей, которые, которые рассказывают, как они заходят. И у многих такой легкий путь, но, наверное, я как-то им такой белой завистью завидую, да, потому что у меня это происходило не так. До сих пор у меня идут какие-то чистки. И ребята, которые со мной заходят, а ребята, которые идут вместе со мной, они тоже идут, у них такой своеобразный путь, у каждого он индивидуальный, но каждый идет со своими проработками, со своими чистками, со своими чистками как физическими, так и психологическими. То есть достаточно серьезные процессы идут. Вот. Поэтому и мне некоторые пишут и говорят, вот смотрите, вот там вот, вот этот вот автономный. Прекрасный человек, смотрите, как он идет, как у него все замечательно, как, сколько у него энергии, сколько у него всего. А вот у меня такого нет, значит, я что-то делаю не так. Нет, ребят, никогда не ориентируйтесь на кого-то, всегда ориентируйтесь только на себя, сравнивайте только себя с собой вчерашним, но не более. Потому что мы все очень индивидуальны: возраст, климат, образ жизни это настолько вот эти вот моменты, которые они основополагающие в пути к автономии. Поэтому позвольте себе идти своим путем, он у вас великолепный. Если вы будете ориентироваться на себя, то тогда вас не будет ничего сбивать, тогда вы будете идти именно той тропиночкой, которая ваша. Наверное, так. Я просто не вижу вопросов. Римочка, там есть вопросы, да? да? сейчас я буду смотреть вопросы на канале YouTube. А пока предлагаю ребятам Zoom поддержать разговор и заодно поинтересоваться, что у вас и как еще, в чем нужна помощь, может быть, подсказка Светланы, друзья. Отлично. Вопросов нет, да? Нет. Можно закругляться. Да. да, вот этот вопрос написали в YouTube-канале, на YouTube-канале Сергей. Александр Сергеевич, скажите, сколько времени у вас упадил сон? Ну, я уже, наверное, отвечала на этот вопрос. Давайте еще раз отвечу. Когда вы начинаете практиковать сухие дни, то примерно на четвертые сутки он у вас очень минимизируется, сокращается. Но нужно не забывать такой момент, что когда вы идете на длительные э, сухие дни, в автономию, ну, назовите этот процесс как угодно, то будут такие периоды, когда организму нужно будет э, отдохнуть, когда он у вас будет просто просить, чтобы э, вот вы ему выделили с огромным удовольствием вот это вот время на сон, именно столько времени, сколько ему нужно. Отдайтесь этому состоянию с благостью. Не надо себя ограничивать и говорить, что вот я весь такой же автономный, и я сон буду убирать прям совсем-совсем. Нет, у меня есть моменты, когда я не сплю. У меня есть моменты, когда я идут чистки, и мне хочется поспать. То есть я говорила, что у меня некоторое время назад было состояние, когда у меня была температура, и я практически полутора суток проспала. То есть понятно, что я просыпалась, но я прям чувствовала, что моему организму это нужно. Вот, поэтому идите со своим телом одной тропой в ногу, вот, чтобы четко, хорошо понимать, чувствовать, что нужно на сегодняшний день вашему организму, вашему телу. Потому что мы очень любим разделять тело и сознание. Мы все время хотим как-то обхитрить свой мозг, как-то не обращать внимания на свое тело. И все время у нас идет вот это вот разъединение. Я все же за то, чтобы объединять эти процессы это вы каждый компонент вашего движения в какую-то в новую жизнь либо в этой жизни неважно это все единое И если мы научимся если вы научитесь идти как единый организм, то тогда уже вы на этом примере научитесь быть единым организмом со всей, всей планетой. Если вы начинаете разъединять и как-то стараться обхитрить свое тело, либо обхитрить свой разум и говорить там, я не разум, я не душа, я не тело, я еще не что-нибудь. Вот эти вот разъединения, они, наверное, только у, у, будут уводить вас в голову, и вы начнете искать вопросы из головы. И, как мне кажется, это не тот путь. По крайней мере, у меня это было не так. Как у вас это будет, но, наверное, расскажете. Да, Светочка, на самом деле это мой вопрос по поводу сна, потому что было несколько, несколько, не здесь, было несколько ночей, даже больше недели, около девяти ночей таких не фактически на депривации, можно сказать, не то, что не полных, просто без сна, там с подсыпами. И наступил период, когда уже перестала, скажем, состояние какой-то радости, понимания вообще процессов, и э, просто захотелось тупо спать и, и, и не вставать ни под будильник, ни под что. И вот, ребят, наверное, все таки нужно нам действительно э, прислушиваться, не идти на рекорды, а прислушиваться к себе, чтобы не потерять эту радость жизни и вдохновение. Ребят, я бы еще хотела, я надеюсь, что этот эфир посмотрят ребята, которые к нам едут на детокс, либо кто хочет приехать. Пожалуйста, кто уже едет, если я не всех могу отследить, по каким, потому что все писали, кто-то в школу автономию, кто-то мне в Телеграм, кто-то в WhatsApp, кто-то в Инстаграм. В Инстаграм несколько аккаунтов. Ребят, пожалуйста, напишите мне еще раз, напомните о себе, чтобы мы вас ввели в общий чат, который у нас будет для детокса. Потому что некоторых людей у меня не записаны, а контакты вот как-то вот не записаны у, у двух человек. Поэтому найдитесь, пожалуйста, и свяжитесь со мной, чтобы мы вас ввели в общий чат. Да, ребят, можете мне написать, потому что по вопросам все-таки мне проще это все делать. И можете на меня выйти в телеграм-чате, можете хоть по каким источникам выйти, вас всегда как бы приведет ко мне. Там, может быть, через Инстаграм вы напишите в директ, пожалуйста. Вот. но у нас два человека, которые оплатили, потерялись. Ну пока, пока, сегодня, так скажем, да? Да. Вот. И еще тоже хочу сказать, ребят, видимо, я как-то совсем не угодно стала соцсетям по каким-то причинам, либо кто-то жалуется. Тоже имейте в виду, что, если что, будем находиться на Ютубе, потому что Инстаграм отправляет все мои аккаунты в теневой бан, не дает сохранять эфиры. Иногда эфиры просто не, не... Я не могу, нет возможности вести эфир, потому что они сразу же выводят, что недопустимый контент для Инстаграма и сторис, посты, все это удаляется подписчиков по 10, там по 15 человек за ночь удаляет Инстаграм. То есть вот такие вот, как что-то что у него такое происходит, как чем-то я не угодила Инстаграм. Поэтому не, теряй... не теряйтесь, я есть в Телеграме, если что, я есть в Ютубе, если что. Поэтому, ребят, я пока с вами <соцентричь> никуда не собираюсь уходить, а соцсети вот пока вот так работают. Видимо, что-то я сказала не то, что им не, что -то я сказала то, что им не нравится. Вот так. И это ты не одна, потому что несколько человек уже точно сообщают в эфирах, на своих прямых эфирах, что эфиры не сохраняются, что они также в теневом бане. И единственный выход, друзья, это а, такой выход, чтобы мы в Дирик могли… А, ой, сторис, сори. А, мы могли в сторис а, все вместе ставить как можно больше реакций на а, то, что выкладывает Светлана в сторис. Поэтому, пожалуйста, вот я так сегодня Юлия сказала что это выход такой, что если мы будем это делать, то тогда будет возврат. То есть, видимо, на каждого из звезд идут некие репрессии, и это нормально. Вот Мы принимаем и плюсы, и минусы, и за, и против, и всякие теневые стороны этого мира. Поэтому давайте, что сможем, сделаем. Будем ставить реакцию на сторис, который выкладывает Светлана. Итак, Светочка, значит, тут был эфир, эфир. Вопрос от Генри. А, значит, Света, что вы сегодня ели и пили? Ну-ка, признавайся. Воздух. А дождь был? Дождь сегодня у нас был, да. И сегодня великолепно покаталась под дождиком. Даже сняла сторис. Но там неплохо видно, что дождик он нас так моросил. Вот, в сторисе это видно, что у нас такая пасмурная погода, просто для катания великолепно. Да, да, я сегодня участвовала в том, что ты действительно каталась с тобой, как бы мы мысленно по телефону. Хорошо, друзья, ну что ж, я благодарю за комплименты, Александр Сергеевич. Мне нравится, что вы настоящий джентльмен и всегда девушкам даете комплименты. Это так важно в любом возрасте, друзья. Вот, но здесь еще вопросик. Даже не вопросик, а именно а свой опыт Ната написала. Когда-то я очень любила подкрашивать волосы, но вот как-то у меня последнее время не было а, на чистых днях, не была на чистых днях, не понимаю, дней 9-10, и, и волосы не поддаются краске. Я думаю, что здесь где-то опечатком, но а, так понимаю, что после чистых дней и на чистых волосах не поддались окраске. Вот. Есть ли какой-то опыт подобный, может быть, у кого все это слышали? Ну, да, я могу сказать однозначно, ну, как волосы я не крашу, я не могу сказать. Единственное, я могу сказать, что я делала маску с, с медом и корицей, и вот эта вот корица, она прям, волосы настолько взяли цвет корицы, что вот сейчас уже вот она смылась, а так вот я приехала тогда креме. И в Краснодаре мы с ней виделись, и я прям такая была с рыжим оттенком, с оттенком корицы. Вот это да. Волосы краска я не крашу уже очень давно, поэтому не могу вам ничего на этот вопрос сказать, но могу сказать абсолютно точно, что ногти, неважно, на руках или на ногах, красить их просто невозможно. Настолько чувствуется, что у вас... Как будто, бы как, вот как будто бы как пластиной вы закрываете свои ногти. Это такое жутко неприятное состояние, и оно прям, прям прям нервозное. Когда я последний раз красила ногти, это было лето, один раз я накрасила, думаю, ну, вроде бы хорошо, вроде бы ничего. Думаю, здорово, похожу с накрашенными. Но стоило мне прийти второй раз накрасить, буквально через два дня я их дома, сама, с зубами, сняла и у меня после этого потом э, вновь начали сходить ногти. То есть у меня, я уже говорила, что у меня дважды на руках полностью сходили ногти. И один раз на ногах. А то, что касаемо ресниц, э, бровей, какой-нибудь косметики, то этим я не пользуюсь. Э, э, при всем желании не могу. То есть я пыталась, когда меня пригласили на свадьбу, я, конечно, очень хотела накраситься, но я это сделала, но утром... У меня было ужасное лицо, полностью все в отеках, в покраснениях, и никак. То есть краску какой-то, как, как, ни, ни тушь, ничего вот этого воспринимать кожа уже не может. Поэтому краситься вы, скорее всего, не сможете, когда вы будете на сухих днях. Никаких накладных ресниц, никаких накладных ногтей, никаких просто накрашенных ногтей. Вот, скорее всего, уже, наверное, не будет вот этого. Нужно будет с этим как-то смириться. Вот это то, что касаемо косметики. И <свят> то, что касаемо шампуней, мне много задают вопросы. То есть я выбираю сульфатные шампуни. Если сейчас я, наверное, буду рассматривать уже очень много людей, которые делают свои шампуни, наверное, уже буду как-то немножечко к ним обращаться, потому что... Чувствуется, что чувствительность опять она стала такой более, более натянутой. Вот, но и какие-то, чтобы там гели для душа или еще что-то, то что продается в магазинах, конечно, это это без вариантов. То есть это точно однозначно нет, потому что вы чувствуете, что вы это даже смыть не можете. Поэтому без вариантов. То есть вот такие то, что продается. А, в магазинах, то это нет. Мы тебя слышим и видим, все хорошо. А мне вот сын помогает. Ну, все временно, конечно, нормально. У меня тоже тут телефон может упасть. Убери то, что ты подключил. Да, Светочка, это так знакомо. А вот у меня пока еще держатся ногти. Я просто думаю, как, когда это начнется, чтобы я точно поняла, что достаточно. Ты это так. Сейчас, минуточку, подождем, пока у Светланы все наладится. И я пока зачитаю вопросики. Сейчас, минуточку. Ага. Так, общая связанная с весом. Так, не поняла. А, вот здесь. Угу. Хорошо. И еще динамика переносимости физических нагрузок, как изменяется выносливость, меняется ли, да? Это было у нас вопрос, нет? Нет, не было. Про динамику, Светочка. Александр Сергеевич спрашивает, динамика переносимости, по-моему, ты задела уже этот ответ. Света, а ты выключен микрофон, я уже испугалась, что дело во мне. Ага. Все, понятно. Да, я уже говорила на этот вопрос. Да, то, что физические упражнения, они будут присутствовать в вашей жизни на постоянной основе. Это да, это обязательно. То есть это как минимум какие-то кардионагрузки Но и я уже говорила, что если у вас минимизируется сон, то есть он уходит и уходит максимально. То есть давайте будем сравнивать с самим собой, да. Если вы, например для кого-то минимальный сон – это 2 часа, для кого-то 15 минут, а для кого-то 5 минут в 3 суток. Вот. Ориентируемся каждый на себя, и когда у вас этот сон минимизируется максимально, то, скорее всего, вам уже нужна будет не просто кардионагрузка, а что-то типа в спортзала. Но я сейчас вот выбрала для себя, я даже выставляла в Инстаграм, а, это такой костюм, который дает дополнительную нагрузку, который там идут с, с электродами, вот с этими вот. И они как бы еще, еще сжимают мышцы, и там получается, что... То есть как вы три часа в спортзале про пробыли, то за 20 минут вот с этим костюмом вы точно так же вас загружает. Можете там посмотреть по пульсу, то есть там пульс, он тоже зашкаливает. Вот хочется уже какой-нибудь такой нагрузки, которая уже достаточно жесткая. Вот. И самое, что интересно, что после этих нагрузок вы, у вас нет усталости, а после этих нагрузок у вас идет такое, как, как такое вот обнуление, очень приятно, и на какое-то время вам его хватает. То есть потом у вас идет опять нарастающей, вот этот заряд растет, растет, растет, который точно так же нужно куда-нибудь с благом отдать. Отлично, да. Мне понравился костюмчик, он так вообще хорошо смотрится на тебе. Я подумала, что ты опять что-то прикупила. Вкусненько. Оказывается, это тебе напрокат выйдут да? на 20 минут. Отлично, отлично. Ну и посыпались все это вопросы дальше. Хорошо. После выхода из девяти сухих болят мышцы. Обычно на третьей-четвертой сутки наступала депривация, а в этот раз тянула на сон. Мышцы увеличивались, а тело решило отдохнуть. Вот так, как бы такое заключение. Увеличились мышцы и тело решило отдохнуть. Что за причина, почему на третьей-четвертой сутки тянуло на сон? Ну, на сон, ну, я уже, наверное, только что сказала, то есть вашему, ваш организм, он очищается периодами. У него нет такого, что вот вы два дня на сухих днях, все запускаем, и все как под копирку начали почистились сутки, на четвертые сутки вы полны, бодры и веселы. Нет, ребят, у каждого свой организм, у каждого свои процессы, и когда ваше тело готово на очередную, чистку, на очередное очищение и вычищение чего-либо, то тогда оно у вас просит, тогда у вас приходит слабость, которую вы должны принимать с огромным благом, потому что что такое слабость? Это когда внутренние процессы у нас идут на очистительные, когда внутри идут очистительные процессы, и тогда внешняя энергия, она как дополнительный источник углубляется туда, внутрь, чтобы максимально почистить. И поэтому вы чувствуете внешнюю слабость. Если у вас эта слабость наступает, значит, радуйтесь значит, у вас там идет полным ходом очистка, восстановление и исцеление ваших внутренних органов. Вот. То, что касаемо, когда мы спим, то, то то же самое, вот я еще расскажу, да, это ваш организм просто попросил вас а, об очередной какой-то паузе, чтобы он таким образом своим привычным образом произвел вот такую вот перезагрузку для вашего организма. Поэтому это ничего страшного, это здорово. Самое главное, чтобы вы это чувствовали. И если это идет, чувствование это идет, то с удовольствием отдайтесь этому. Я никогда не говорю про то, что если вы захотели какой-то еды поесть, и это нужно поесть. То есть еда ⁇ это всегда психика, потому что тело у нас оно не может просить у него... Нет такого, что оно просит еды либо просит какой-то вкус. Вкус всегда просит психика, но это уже другой вопрос, это мы разбираем, вот. и мы как раз разбираем то, что можно каждый вкус его переформатировать на э, запах. Да, и я это хорошо помню. У -у -у. как на первом ретрите мы это делали. Это было конечно, если бы кто-то нас подглядел, то, наверное, бы всем нашлось место в особых местах, ну, типа, как на Кашинке в Москве, вы понимаете, о чем я, и так далее. Да? Вот, друзья, да, замечательно, замечательно. На самом деле очень интересное было открытие, как мы расщепляли вот все это, все эти привычки на вкусовые, и потом переводили их на запахи, на аромат. Вот, отлично. Так, ну тут пока тебе говорила, у меня исчезли сообщения, но я все равно, я помню, было сообщение, как растут волосы на э, сухих днях, быстро или медленно. Ой, ребят, я не могу этого процесса отследить, потому что я как-то никогда не… Мне, у меня не с чем сравнить, то есть я никогда раньше не отслеживала, как они растут, поэтому я не могу сравнить, насколько, насколько они быстро растут. Могу только сказать, что я их сейчас не подстригаю, то есть если раньше я где-то ходила там раз в месяц, раз в два месяца в парикмахерскую состригать кончики, потому что они были посечены, то сейчас, ну вот пока как бы такой, сейчас пока такой проблемы нет, то есть они растут и растут, и кончики вроде все хорошо с ними, поэтому нет... нет надобности подстригать, но насколько быстрее они стали расти, я тоже пока сказать не могу. Хорошо, замечательно. А Вот знаешь, Светочка, я пока здесь, мы начали эфир, и я стала понимать, что, собственно, наш эфир по четвергам всегда смотрят все, кто уже привык к этим дням. а Мы с тобой приехали из Ведруси, со слёта сыроедов. С великолепного слета сыроедов и пронаедов, где давали мастер классы где было твое выступление. И, конечно же, ребята сейчас я вижу, что здесь, под вот Ольга, я вижу, что здесь многие ребята, которые действительно подошли и сказали, что это вот меня зовут так, там, мы фотографировались. И мне бы хотелось, чтобы мы действительно пару слов сказали вот об этом слете именно на этом эфире, который у нас запланирован каждый четверг. Да, пока, с, пока... с огромным удовольствием. Это было такое, наверное, великолепные мои сутки, потому что, к сожалению, мне пришлось уехать через сутки, вот как ребятам рассказала, дала лекцию, Римочка дала лекцию, но люди настолько настолько открытые, настолько дружелюбные, настолько а, теплые. И это было так здорово, то есть там доходило вплоть до того, что ты только подумаешь что-то, повернешься, чтобы что-то там сделать, взять еще что-то, а тебе уже дают, рассказывают, показывают. То есть вот настолько вот все, все было организовано здорово. Ну, конечно же, очень-очень понравилось. Я ездила с ребенком, мне, у меня сын был в восторге, он не ходил оттуда уезжать, потому что там были и качели, там были, там были музыканты. Музыканты это были просто настолько великолепные, что это ну просто вообще. У меня нет слов. Я, конечно же, с огромным удовольствием в такие компании буду ездить и ездить с огромнейшим удовольствием. Да, замечательно. Музыканты, которые знали, когда начать, в каком темпе, что именно сыграть. И также они помогали именно, когда я ставила людей на гвозди. Действительно, это так. Купель, банька. Интересные сыроеческие блюда, когда я вышла из сухих дней на следующий день. На самом деле были великолепны. Просто там от Бога готовят... Я могу ошибиться, по-моему, Анастасия, Настя, там повар, вот великолепная организация, организаторы, вообще девочки, Олеся, Алена. Спасибо огромное всем, кто был в теневой стороне волонтером, которые действительно свою работу вели так, в общем, замечательно, и было так. Не знаю, душевно-раздушевно, по-домашнему, что я сразу поняла, что я дома. Вот. И все, что касается всех как бы, мероприятий, которые проводили организаторы, было великолепно и вовремя, друзья. Так что если кто-то здесь из вас есть, то чуть-чуть э, попозже, когда закончатся вопросы, мы будем ждать, что вы выйдете. Может быть, мы с вами здесь по -по покажем вас миру, пообщаемся, потому что именно на следующий день, когда мы вели эфир, не было времени у организаторов, они только-только-только там все это сворачивали, мероприятие. Вот, Друзья, ну что ж, огромное вам спасибо, и мы надеемся, что это только была первая встреча, и мы скоро встретимся как всегда, в ваших, в ваших объятиях. Да. Вот. Я перехожу к следующему вопросу, что, э, именно по поводу... А, ну, во-первых, поздравления, Светочка. Поздравляю с 11 месяцев автономии. Да, 11 месяцев автономии мы будем праздновать через 4 дня. Действительно, уже спокойно воспринимается день. Что ты не ешь и не пьешь, Ведь детям надо еще готовить, Опять тот же вопрос. Дети. Да, ребят, я на него отвечала вполне нормально. И если вот вы со мной поживете э, на ретрите, вы увидите, э, как, Видите мою реакцию, видите, как я к этому отношусь, как я это воспринимаю, когда кто-то кушает, когда, когда я готовлю детям. У меня дети это нормально воспринимают, я это нормально воспринимаю, и все окружающие, соответственно, это нормально воспринимают. Ага. А вот вопрос. У вас появляется возможность у глаз, как у бинокля, приближать и удалять объекты? Ребят, вообще глаза у нас немножечко другую функцию имеют. Да? Они у нас такой, как запасной вариант, когда мы не можем слышать вибрационными волнами. Именно для этого они у нас, нам нужны. Когда вы сможете принимать э, телом своим вибрации в которых мы все находимся то вы будете знать что находится там где вам нужно не обязательно глаза то есть вы немножечко по-другому мыслите то есть у нас нет такого что там глаза как, как бинокль единственное могу сказать вам что когда вы находитесь на э, уже в достаточно легком и чистом теле э, Достаточно, ну, наверное, вот как я сейчас скажу, но как на, на мой период, да, потому что есть еще, еще легче тела, еще чище. И когда вы убираете сон, то тогда краски и цвета, они становятся не, не более насыщенными, как мы любим говорить, да, а они приобретают такое, как будто бы вы из 2D видите в 5D, они становятся глубокими. Это достаточно сложно объяснить вот обычным языком, но, наверное, кто хотя бы немножечко уже увидел, вот как это происходит, те меня поймут. А кто не увидел, то тогда вам такая маленькая замануха, чтобы вам было интересно, и вы шли туда, где есть здоровье, где есть абсолютно другие восприятия. Да, замечательно. Да, это более объемно становится. И что будет дальше, я не знаю, потому что у меня нет такого большого опыта. Но о чем говорит Светлана, я понимаю. Друзья, и вопрос уже женский, он повторялся, но тем не менее, может быть, у нас зашли новые люди. Как по поводу женских дней, Светочка? Ой, по этому поводу я, наверное, уже столько раз много всего говорила. Не очень интересно эту тему, мне, правда, муссирует, потому что, ну, как-то, мне кажется, она достаточно… Если, если вы находитесь в этих процессах, вы это все поймете по себе. Это то, что лежит на поверхности, и то, что у вас это будет происходить, вы это сразу же поймете, поэтому еще раз про это говорить, но как-то, мне кажется, такая тема достаточно интимная, не очень корректная, чтобы все… Потому что про нее уже столько много всего говорили. Давайте я спрошу лучше посмотреть. Возможно, может быть, даже есть такой как бы небольшой отрезок, где, может быть, есть по поводу женских дней. Либо можно будет нарезать, да, выбрать, чтобы как бы, вот, была такая тема, чтобы был поиск именно по, по названию. Хорошо, ну это нормально, любопытно. Следующий любопытный вопрос. Даже пропускаю некоторые длинные вопросы, друзья, простите. Но этот следующий любопытный хочется тут же вынести с первым любопытным. Светлана, я хотела бы спросить, вы замужем? Есть ли у вас муж? Извините за любопытство. Я не замужем, мужа у меня нет. Коротко и ясно. Да. Вот. Но Я чувствую, что сейчас по-другому идет восприятие любви, восприятие близкого человека и так далее. И кто его знает, кто его знает, как, как оно должно быть, но пока вот так, да? А, знаете друзья еще вопрос вот от ольги сегодня на ночь собираюсь выпить декарис ну тот, который вот этих по-моему, глистов гоняет надеюсь пройдет хорошо процесс надо ли завтра выпить магнезию чтобы почистить все последствия и всех возможных друзей а, ольга я во первых не знаю первый раз наверное, слышу что такое дикарис но сейчас утрима вот пояснила понятно что какие-то какой-то видимо препарат Маленькие таблеточки такие пьют там, не знаю, один раз там, в год, полгода, вот такое, да. Ну, если вы чувствуете, что следом нужно вам почистить, то есть магнезия, она же, она же не чистит то, что это не глистогонный процесс, то есть это другой процесс, это немножечко другое свойство у нее Но если вы хотите зайти вот, вот так, хотите зайти на сухие дни, попробуйте, как вам зайдет Я... Я немножечко другие процессы ребятам рассказываю, поэтому для меня вот после… Вот представляете, вот вы просто, вы глистогоните. То есть это какой, какой дар на ваш организм, то есть насколько он сильно должен вычиститься, насколько он сильно должен утомиться за это время, пока выходят глисты. Потом вы его добиваете магнезией, а после этого вы на уже вот такой вот организм, который вот он уже вот весь у вас хочет отдохнуть, а вы заходите на сухие дни и делаете ему очередной стресс. А потом многие удивляются, почему мы выходим с, ж... с зажорами. Ну, потому что, наверное, организм хочет взять то, что... чего его лишали. Поэтому чем плавнее, чем нежнее и чем осознаннее вы будете заходить в сухие дни, тем будет лучше. Не надо все лучшее сразу, не надо все пихать в одно в один процесс и удаление глистов, и вычищение желчного, и вычищение желудка, и клизму, и еще там какие-то процессы, и замасливание, и вымасливание, и еще что-то. Чем больше вы скидываете все один процесс, тем тяжелее вам будет идти в дальнейшем. Тем тяжелее вам будет выходить, тем сложнее вам будет заходить. И в следующий раз не факт, что ваш организм будет а, с огромным удовольствием идти на сухие дни. Возможно, ваш мозг будет потом просто говорить, что «Ой, давай-давай, сегодня еще поедим, а завтра зайдем». И вы будете удивляться, почему вы никак не можете зайти на сухие дни вновь и вновь. Да. Что-то про меня здесь есть, на самом деле. Ну что ж, и вопрос дальше. Мы все-таки не до конца ответили по поводу сухих дней. Мышцы болят на выходе из сухих. Почему, Светочка, твое мнение? Ну, мышцы болят, у меня мышцы болели и на сухих днях. То есть у меня был процесс, я рассказывала, что у меня настолько сильно выкручивало мышцы, сухожилия, что ну, это были... Ужасные болевые ощущения. То есть э, вот чтобы ответить вам однозначно на этот вопрос, мне нужно понимать, какой образ жизни и какие препараты вы до этого пили. То есть я четко понимала, что у меня из мышечной ткани, из гладкой мускулатуры выходили те препараты, которые э, я ставила внутривенно. И я это прекрасно понимаю. Вот. Почему у вас этот процесс? Нужно четко понимать, какой у вас образ жизни, какие препараты выпили. А если говорить в двух словах, то э, у нас на сухих днях жидкость, она выходит из всего организма, в том числе и из мышечной ткани. И мышечная ткань, она как бы сворачивается. И очень часто на выходе из сухих дней бывает такое, что начинаются э, судороги, спазмы. Это именно потому, что вот у вас идет обезвоживание мышечной массы, мышечных тканей, сухожилия подтягиваются, то есть сухожилия становятся другого размера, мышцы, которые опоясывают, да, так скажем, сухожилия, они становятся другого размера, и все становится сжатое. И когда вы начинаете выходить из сухих дней, когда вы начинаете пить, эти мышцы начинают судорожно как бы в себя впитывать ту жидкость, которую вы даете. И вот чтобы не было этих судорог, я как раз ребятам и говорила, кто подвержен вот, а, любым вот таким вот а, процессам, которые связаны с судорогами, а, либо с какими-нибудь болезненными ощущениями, то выходим, ребят, обязательно на полыни, то есть на пол-литра горячей воды, пол-чайной ложечки полыни, туда же, а, когда заварится через полчаса, туда же буквально две ложечки а, меда, и пол лимона выжать. И вот, это, вот эту вот смесь мы выпиваем, и тогда у вас и мышечные боли пройдут, и судороги, они оставят вас в покое. Хорошо. А я почему-то решила, что на пол чайной ложки литр воды. Ну и замечательно. Чем хорошо. легче, тем лучше. Ага, хорошо. Ты это, думала нарушила инструкцию. Хорошо, хорошо. Благодарю. Вот, ну а что, тут у нас спрашивают, скажите, пожалуйста, как утилизируются остатки пищи в тонком и толстом кишечнике при переходе в автономию? Обычно. Ну, при переходе в автономию я вам могу сказать, что если вы по каким-либо причинам не почистились, вы, вы не хотите, вы не любите, или вам не, не нравится этот процесс, неважно, то... Как правило, до 9 сухого дня, с 4 до 9, ваш организм вас просто будет вычищать. Он вас вычистит так, что никакие слабительные даже рядом не стояли. Вы сами удивитесь, откуда это с вас вообще начало выходить. Что с вас начало выходить? Вы уже такое, такое количество времени не кушали. И как вот оно вот все происходит? То есть можете таким процессом, можете через какое-то время сделать клизму, когда уже все спустится вниз, если не хотите что-то при, применять именно как, какую-либо жидкость. Вот. То есть есть очень много разных процессов, но опять же, я не могу эти процессы озвучивать в прямом эфире, потому что все начинают применять на себе, но не каждому подходит. То, что одному подошло, для другого может сыграть м, такое не, нехорошее действие для его организма. Поэтому, ребят, если такие процессы Идут, то если вы все-таки хотите идти достаточно глубоко, надолго и достаточно осознанно, выберите себе того человека, которому вы доверяете, и идите с ним. То есть многие проводят марафоны, какие-то консультации. Это, я говорю не для того, чтобы кого-то заманить на, на что-то наплатно, а я говорю для того, чтобы ваш путь стал более экологичный, более приятный для вас. Потому что если бы в мое время мне кто-то бы рассказал вот те процессы, которые я проходила, я бы, конечно же, до сегодняшнего состояния дошла бы намного быстрее и с малой кровью, так сказать. Вот. Поэтому все-таки это ваше тело, и насколько вы в него будете вкладываться, настолько оно вам будет отдаваться этой благодарностью. У угу. меня на ютубе uh, я не вижу вопросиков, видимо, уже мы отстрелялись, сеточка. Угу. Вот, в этом плане хорошо. А там Наталья в зуме пишет о том, что у нее действительно опыт без еды великолепный, что много сил на спорте и так далее. Прям вот у нас в чате здесь в зуме. Вот, да, это так, вот я зачитаю, чтобы было понятно. Сейчас, секундочку. Ага. Благодарю, продолжаю наблюдать, так как без еды ощущение тела и спорте и в жизни супер, кайфуем дальше. На самом деле, да. знаете, ребята, находясь в Идруссии, в поселении без, электри... Ой, без электричества практически, да, мы были без электричества, там у них своеобразные какие-то современные вещи есть, и без, без вот этих вышек 5G, там 4G, и вообще там не было связи просто позвонить друг другу по телефону. Даже если мы отошли кто где, это невозможно было. И вот я, знаете, я поняла, даже там, там депривация шла великолепно просто на одном дыхании. Энергии, море, мы были в купольном доме круглый, без углов. Вот, потом, а что еще На вторую ночь вроде бы как можно поспать, тем более, что я до этого неделю там был. Вот. Мы эфир заводили со 2 февраля. До этого я долго еще не спала до утра, со своей подругой беседовала. И вы знаете, второй день все легли, где-то было ну, 2 часа ночи, может быть, пол третьего. Ни в одном глазу лежу и мучаюсь. Вот такое состояние. Вы понимаете, когда много а, чистоты приходит легко, приходит все делается легче, приходит вот эта энергия. Я, что вы думаете, я села и стала кататься на качелях, которые там висели. Вот все люди спят, а я качаюсь на качелях. Я что-то напомнила себе немножко эпизод из «Мастера и Маргариты», знаете. Вот, в общем, ощущение великолепное. Поэтому ищите вещи, которые вас цепляют, забавляют, интересуют, увлекают. Когда вы увлечены, то вы всегда будете на депривации, всегда будете на вот этом спокойном э, паузе на неедении, либо вообще отказе. вот Я вот сама выискиваю себе огромные большие цели, чтобы можно было э, уже идти и не возвращаться. И э, относительно того, что ищите, ищите, э, на самом деле просто вот это объединение, что мы сейчас можем общаться в Zoom с 10 вечера круглосуточно, ну практически до утра, до последнего клиента, как мы сказали. Вот поэтому же, э, скажем, коду, по этой же ссылке, по этому линку вы можете всегда оставаться, даже сейчас после эфира, оставаться для свободного общения и а, также заявляться как спикер в любое время и, и находить общих друзей по своему духу, по своему, скажем, образу жизни и просто-просто хотя бы а, действительно спрашивать также на равных а, о каких-то вещах процессов. Вот, Светочка, на правах ведущей я сделала рекламу случайно вот, нашему новому, новой платформе Zoom. Вот, поэтому сейчас мы объединились, все эфиры будут вести именно по этой, по этой ссылке, обратите внимание, она только вот неделю действует, со 2 февраля. И все-все-все встречи ежедневно с 10 вечера по Москве тоже здесь. Посмотрим, есть ли да. у нас еще вопросы Светочка. Есть вопросы, на какой день чистых дней весь станет нормализоваться. Так, кто его знает. Ну mm -hmm. да, ребят, во-первых, вы должны четко понимать, что пока вы кушаете, вес будет э, прыгать и, скорее всего, будет уменьшаться, потому что еда запускает пищеварение, и если вы мало едите, пищеварение запускается абсолютно так же, и оно начинает пере перемалывать то, что есть в вас. Даже если вы думаете, что у вас нет жировых отложений – вас этот организм, он все равно найдет. И поэтому, когда вы кушаете, то вы начинаете очень сильно худеть. Вот. странить конечно, это уже не то слово, потому что действительно начинаете очень сильно худеть. Но если вы видите людей, которые в автономном режиме идут, то они, как правило, уже не истощенные, Вы на них можете посмотреть, они уже такие в обычной форме, потому что когда убираете еду, тогда уже организм, он наполняется теми веществами, которые ему нужны, и то есть уже нет вот этой вот смертельной худобы, когда там вообще вот прям совсем все заточено. Тогда это, конечно же, уходит. Да, худенькие, стройненькие, разные бывают, вот, но вот такой вот болезненности уже не будет. Поэтому на какой день, ну, вы смотрите уже сами. Хороший вопрос, Светочка, задали. Да, дальше. Подскажите, какое место под ближайший марафон выбрано? Сочи. Под ближайший марафон у нас 14, марафон 14 а, февраля. Присоединяйтесь, Спасибо. кто еще не присоединился. Мы будем обсуждать, я уже говорила, что индивидуальные условия с каждым, потому что понимаем, что у всех разное финансовое состояние, положение. Вот. Но так как мы хотим максимум народу привлечь в наши круги счастливых, здоровых людей, поэтому, конечно же, индивидуальные условия присоединяйтесь, это будет в Сочи. Следующий марафон мы еще со стопроцентной уверенностью не определились, который будет 14 марта. Он либо будет в Сочи, либо в Абхазии, посмотрим мы. Но могу сказать, что мы туда точно, однозначно не будем всех брать, потому что вот этот марафон, он будет достаточно глубокий, потому что к нам присоединились мастера, которые будут еще помимо нас стримы. Это будет что-то, потому что там будут такие практики, о которых, о которых даже я не знаю, какие там практики будут. Вот. но это будет вообще клево, это будет здорово, это будет очень глобальная подготовка вообще вашей психики, готовы ли вы идти дальше, потому что не каждый, я вам сразу же говорю, не каждый готов идти так глубоко, и это не хорошо, не плохо, просто для кого-то нужно побольше времени, и чтобы прийти приехать на мартовский марафон, конечно же, те люди, которые будут сейчас, и которые готовы будут идти дальше, Конечно же, они все могут приехать. Но если кто-то будет там с улицы, да, как условно говоря, то не всех мы будем брать, потому что там достаточно серьезные процессы, и не, не готовы мы брать ответственность за тех людей, которые не готовы взять ответственность за себя. Вот. А процессы будут достаточно глобальные, достаточно глубокие. Вот. Поэтому вот, вот так вот. Пока сейчас в Сочи. Присоединяйтесь, ждем. Да, это будет Сочи, великолепный ретритный центр с отдельным залом, в котором мы можем находиться все 24 часа на 6 дней пребывания. И у нас уже создана группа для тех, кто уже вошел в это, скажем, желающие, которые уже вошли. И это будет также недалеко от моря. Это будет район Лоу потому что там более как бы тихие места, где мы можем прогуливаться, где мы можем много гулять, где мы можем общаться и даже депривировать сон. То есть одну ночь мы сделаем депривацию сна света. Так это, да? Я думаю, что депривация сна у нас там будет не одна, потому что, судя по тому, что к нам едет еще и шаман с бубном со своим, там будут и танцы, там будут глубокие проработки, глубокие okay. практики медитации. Да. Вот. поэтому там одной ночью мы точно не успеем все мы мы просто не успеем за одну ночь сделать столько сколько мы поэтому две-три ночи депривации у нас будет это точно вот. и как минимум один день будет чистых это как минимум на этом детоксе потому что здесь мы будем именно прорабатывать психику очень серьезно Да. и еще вот. у нас будет один мастер галина а она на самом деле обучена у прям, самых прямых мастеров Тибета, Индии, и у нее я вот почему точно уверена, что у нас будет и шаман прекрасный, потому что он, действительно мы со Светой его уже познакомились с ним и прошли его практики, вот. и также Галина, когда я осталась, мы на самом деле испытали огромное, не знаю какой такой опыт, получили там работа с радужным телом будет. И там то, о чем все говорят Порлун, как его там, да, как его ощутить, как его натренировать, как его надышать и так далее, все это мы делали вот в практике в течение полутора часов. Поэтому Галина и Дмитрий, просто мастера, которые вошли абсолютно незапланированно, как сказать, случайно и закономерно вошли, скажем, вот в этот ретрит, и мы просто были рады, что они дали согласие, потому что мы хотим с ними продолжать идти дальше, и у нас есть огромные планы на это. И я думаю, что это вас приятно удивит, и будут проработки глубочайшие, тем более. Ну да, вы только, ребят, представьте, под бубен, под шаманский бубен «Практика смерти и возрождения» это что-то. Да, да, да, да, да, да, да, там просто, знаете… Ну, что, что творится под, под этот бубен? И плюс у нас еще едет, э, э, едет еще один человек э, на этот ретрит, который будет сейчас. Также э, он худисник. Вот. То есть это, это то, что человек, который тоже... Со... Это как бубен, но он по-другому называется. И этот э, инструмент э, исполняет желание. То есть там вообще быстрая проработка желаний. Вот. И, и да, и сегодня я с ним очень долго беседовала. А, он сказал, что это особый инструмент, и не для каждого, и не везде, и так далее. Я говорю, просто возьми его, пожалуйста, а там мы разберемся. Вот, это такая новость, о чем даже Светочка не знала еще, да, Светуля? Да, первый раз слышу, это просто великолепные новости. Я просто понимаю, что с каждым днем все волшебнее и волшебнее становится наш вот этот вот детокс-марафон. И... Это настолько просто… Ну, я говорю, что Шабаш, наверное, там просто отдыхает, что у нас будет. Вот. Я уже даже не загадываю про мартовский, но здесь это просто будет бомбически. Абсолютно, абсолютно очень интересно. Огромное спасибо, Сергей. Огромное спасибо, Мария. Да, ну, тут вот люди спрашивают по поводу, как чиститься и так далее. Вот, например, делаю на чистых днях каждый день клизмы. Не знаю, правильно это или нет, но очень много желчи выходит из слизи. Могла бы за неделю собрать спокойно ведро этого, и страшно становится, какое тело, какое тело загрязненное. Ну вообще перед сухими днями очень хорошо, когда вы а, прочищаете желчные протоки. Вот Как прочищать, мы тоже рассказывали с ребятами, не буду здесь прям устраивать лекцию, как заходить но э, нужно все делать постепенно и поэтапно, по потому что я не понимаю, какие клизмы вы делаете на сухих, они бывают очень разные, и, возможно, вы просто вот это вот слизь, это, возможно, даже не грибы, а просто вы сжигаете э, верхний слой оболочки вашего кишечника и вашей, вашей кишки, возможно, это просто неправильно и не то, что нужно, и у вас просто не успевает восстановиться в ваши внутренние органы. Поэтому очень, ребята, очень аккуратно, очень деликатно со своим телом еще раз говорю, потому что многие просто услышали, что это нужно делать, начинают делать и даже не осознают, что с вами происходит. И, возможно, просто вот эти вот желчные протоки, которые вы говорите, что выходит желчь, возможно, просто идет защита тех, а, а, того функционала, который вы вычищаете. И именно поэтому вы, у вас идет истощение. Поэтому очень аккуратно, очень деликатно и на каждом этапе свое. Не надо каждый день клизму на сухих, когда у вас идет вот это, вот задумайтесь, почему это идет. Да, это серьезно, ребят, на самом деле. Потому что бывает так, мы входим в какой-то фанатизм, и из этого фанатизма начинаем переживать, что мы такие все грязные, все вокруг. Это превращается уже в какой-то некий педантизм, какая-то паранойя, честно. Вот хорошо да и еще вот по поводу полыни спрашивают при выходе можно пить несколько дней полынь да конечно утром может но не утром а я уже говорила что а, раньше 10 лучше вообще ничего не употреблять ни еду ни пищу потому что поджелудочная железа физиологически у нас просыпается только после 10 часов светового дня то есть того а, географического пространства, в котором вы находитесь. Поэтому часов в 11-12, если вы начнете ваше утро с теплой полыни, то есть заварите полынь, но только очень-очень легенькую, ребят, не надо вот с фанатизмом удалять то, что вы даже не видите, есть в вашем организме или нет. Поэтому легкую полынь, если туда еще выжмете лимончика, то, пожалуйста, начинайте свой день, и ваша печень вам скажет спасибо. То есть полынь можно и без и без меда иногда, да? Да, мед он не всегда хорошо, потому что мед он затормаживает вы, вычищение наших глистов, да, как мы говорим. Вот мед он нужен только тогда, когда мы чувствуем болезненные ощущения в мышцах, сухожилия, либо судороги. Если этого нет, то мед можно не добавлять. Понятно. Ну и из того, что мы тут уже про, про марафон сказали, так как он уже не за горами, есть возможность многих ребят заскочить в последний вагон, как я говорю. вот и есть вопрос такой от Наташи: по каким критериям будет отбор в марте? Ну вот мы уже сказали, да. Да, ребят, во-первых, кто был на вот кто будет на февральском марафоне и кто захочет идти дальше, но мы об этом будем, будем обсуждать, то они будут как бы 99 процентов, что они будут попадут туда. А другие люди, ну, мы будем, видимо, индивидуально обсуждать, вы будете, вы будете с нами общаться, чтобы мы понимали, что у вас действительно есть намерение не просто так приехать, повеселиться, посмотреть, кто что сделал, и как некоторые вводят это в свои марафоны и свои практики, до, до конца не осознавая, что происходит. Вот, чтобы мы четко понимали, что вы идете достаточно осознанно, что вы готовы поменять свою жизнь, потому что после этих марафонов ваша жизнь такой, какая она у вас есть, прежняя уже не будет никогда. И когда вы говорите, что я готовы, очень часто вы даже не предполагаете, про что вы говорите, вот, потому что начинает отваливаться. То есть вы же не просто переходите в какой-то из одной благости идете в другую благость. Нет, вы идете, у вас настолько нарушится ваша жизнь, вот просто по кусочкам, раз, как я не знаю, как по осколкам, просто все разлетается, и вы остаетесь в абсолютном нуле. Вы остаетесь в таком нуле, когда вы даже не понимаете вообще, зачем вам все это. И вот это вот состояние это первый толчок, когда вы идете либо в следующую жизнь, либо возвращаетесь к прошлое. Но к прошлое уже не вернуться, и вы начинаете вот все время собирать, собирать, склеивать эту чашку, потом всю жизнь начинаете резать губы этой склеенной чашкой, да. И вы понимаете, что уже и туда дороги нет, и туда вы не пришли. Поэтому это достаточно такой, достаточно осознанный должен быть процесс. И насколько мы можем, мы у вас попробуем донести, что это такое, чтобы вы четко понимали, надо вам это или нет. Да, да, ребят, на самом деле, если вы готовитесь к мартовскому ретриту и в, как, по какой-то причине не можете войти в этот февральский, хотя мы уже вам говорим, что э, рассматриваем индивидуальную оплату, рассматриваем индивидуальное участие, и каждый из вас может быть, поверьте. Если вы интересуетесь, то пишите мне, пишите Светлане, э, потому что на самом деле сейчас огромная возможность просто вот пройти этот марафон, скажем, очень-очень на хороших условиях. И тогда действительно будет понятно, что можно будет, проработав на этом марафоне психическую составляющую, переходить уже в процессы глубокие. Вот, хотя у нас здесь они как раз и будут начинаться, очень глубокие ребята. Вот. И у нас как раз есть еще люди, которые приедут, участники, участницы с декабрьского марафона, это очень приятно, потому что, видимо, у людей пошли процессы осознанное восприятие жизни, питания, и они хотят еще что-то большего. Те, которые вкусили, но ну, из них, например, наша Мария Юрьевна, да, вот она у нас сразу же прилетит с корабля на бал, сразу же э, из, одно, из, из одного континента прилетит сразу же в Сочи 14 числа, и очень приятно, что э, такая, ну, не знаю, прогрессивная девушка, женщина, сказать, леди а на самом деле, ну, выбрала именно нас, выбрала именно этот подход, и она его пропагандирует, и все эфиры я смотрю, Мария здесь. Привет, моя дорогая, сегодня тоже в начале была, сейчас, может быть, там интернет, она говорила, что очень вообще, не очень простой интернет, но тем не менее, на другом континенте находясь. Итак, про гусли. <гусы> гусли отлично спрашивают. А как гусли, если шаманский бубен, там еще другие у нас будут. Все мы принимаем, да? Да. Музыку мы любим. Будет еще глюкофон, который мы привезем. <гусы> да. У нас там, у нас там будет думаю, целый концерт будет. Поэтому присоединяйтесь. Это будет просто... А, настолько благостно для вашего, для вашего тела, для вашего сознания, сознания. Мне кажется, это будет очень здорово. А мы, конечно же, с огромным удовольствием познакомимся с каждым. Потому что то, что происходило в Ведрусе, я даже не ожидала, что столько человек было, будет. Там человек 50, наверное, приехало. Вот, вот может быть, да, да, может быть, даже больше. И было просто великолепно. Здорово. Каждый поделился своим опытом. Это было просто великолепно. Да, вы знаете, такие осознанные люди живут на Земле. И я увидела одну разницу, огромную разницу даже в лицах. Понимаете, такая глубина, столько любви, такое принятие людей. То есть у них не было что... Ну, какие-то там приехали, знаете, все. Они впитывали все. Хотя потом, когда уже общались неформально, я увидела настолько огромную глубину каждого из них, каждый из них. Это просто великолепие. И у меня огромное желание жить на земле у самой друзья все больше и больше. Вот, Ну что ж, я еще хотела сказать о том, что эм, о том, что так, Светочка, что-то вот тут говорила. про… Танцы будут как раз на гвоздях под все эти инструменты. Глюкофон, бубен, пожалуйста. То есть нам уже не нужны будут какие-то, знаете, технологичные какие-то музыкальные инструменты. У нас будет все природное, представляете? Вот такие дела. Я думаю, Света, кто будет у нас исполнителем на глюкофоне? Тихон? Ну, я думаю, что мы Тихона попросим, Да. <смех> Учитывая, что он тебе не дает этот гликофон, я думаю, что Тихон уже стал профессионалом за этот месяц. Замечательно, Тихон, ждем тебя, ждем с твоими выступлениями, с твоими интуитивными э, такими талантами. Это хорошо, замечательно. Ребят, так прекрасно, так хорошо. Мне нравится, что хотя бы этот эфир э, мы никуда не спешим, что э, вы задаете вопросы. Э, может быть, у нас еще есть ожидающие здесь, в нашем зоне, способ ли выключиться даже на видео. Включать. Да, Римочка, а если нет же. вопросов, то я буду отключаться, потому что сейчас этот зум, да, он да. 24 на 7, да? А я, мне нужно будет уложить детей. Да. Если что, я потом еще Хорошо, раз. Хорошо, ребят, за ним. Хорошо, будем рады тебе, ты тогда обозначишься, а не просто слушай. Если что-то будет созвучно, то когда ты депривируешь, мы тебя будем рады услышать и увидеть. Хотя бы просто голосом, да? да. Замечательно. Спасибо огромное, Светочка. Тогда мы прощаемся с тобой ненадолго. Вот. Ну, а вы, друзья, конечно же, у вас есть огромный, как бы ассортимент вашего выбора, выбираете, что вы будете делать сейчас, завтра и какими вы хотите себя видеть. Всего доброго, светочка. До новых встреч. Спасибо всем огромное, обнимаю, спасибо за приглашение. Всего доброго. Ну что ж, я с удовольствием передаю микрофон своему коллеге, другу, который живет рядом. От меня в получаса. в получасе, наверное, езды, но с которым мы еще ни разу не увиделись <laughs> вживую. Сигнал. Привет. Да, привет, привет всем. Нас столько много сегодня, я смотрю прям. Привет,